Вообще у каждого должна быть своя история. Почему я пришел в автоклуб? 14 апреля 2014 года была создана компания ПК Авто. Почему ПК Авто? Потому что объединились автомобилисты, мужчины, которые очень хорошо разбирались в теме авто. У них были запчасти, у них были продажи автомобилей, у них был бизнес автомобильный. И они решили, что они таких же мужчин себя соберут и будет автоклуб. Поэтому название автоклуб, оно вот отсюда произошло. Однако пришло очень много женщин, которые сказали нам ваши запчасти, нам наши машины не очень интересно. Нам интересны заработки и нам интересно все. И продукты питания, и продукты для здоровья, и путешествия, и машины, машины по трениручки, квартиры чтобы у нас дети были здоровы, хорошо одетые. Ну, короче, что все, что захотели женщины, мужчины, и мы это все создали. И все это в нашем клубе. Поэтому 1 июня название нашего клуба будет другим. Меня. Каким оно будет? Они, оно будет каким-то связанным с нашей золотой монетой. То есть у нас появились свои золотые монеты. Я бы так сказала, это актив корпорации, это наши акции. Если кто вот понимает, да, что такое акции крупной корпорации, то сегодня очень выгодно купить наши золотые монеты. На какую сумму? На любую. Ну, давайте так сказать, хотя бы на 100 долларов. Просто вот хотя бы на 100 долларов, если ты не сильно там, допустим, уверен в нас. Только пришел, только познакомился и сразу там какие-то большие суммы инвестировать, может быть, оно и не нужно. Проверяйте. Но 100 долларов, ну, просто закиньте, потому что мы обычно и там, и там, и там везде участвуем, и мало где выстреливает. Вот у меня в клубе 4 года назад выстрелила И знаете, очень интересно, выстрелило каким-то чудом. Вот так вот за стол переговоров сели предприниматели, они же сетевики, а, и они же банкроты. Да. это у тебя сколько сегодня миллионов? У меня минус 18, а у тебя? А у меня минус 15, а у тебя? А у меня минус 8, а у тебя, Инна Герардовна? Я говорю, так, по-моему, я из вас богатая, самая помню. богатая, у меня всего полтора миллиона, но они мне жить не дают уже два года, я так мечтаю их погасить. Вот такая история, что не собрались люди, у которых некуда было деньги девать, и создали корпорацию. То есть собрались те, которым можно было либо вешаться, либо топиться, либо кидаться там в пропасть, либо что-то думать. Они решили думать, и они решили делать. Говорят, ты с нами. Я говорю, вы знаете, если вы считаете, что я вам пригожусь... Ну, я с вами, потому что говорю, мне ну, просто терять нечего, да, поэтому я вот сказала, давайте я с вами, а что надо делать -то? запчасти, наверное, надо выучить каталог по запчастям и рассказывать да, людям, чтобы они было. покупали запчасти, а, я говорю, ну, я готова выучить, ну, поди память есть, как называется запчасти, ну, выучу. Ну, вот такая вот у меня была понятие, да, что такое наш клуб. И когда у нас есть единственное, что запчасти продавать, которые надо. И нет, сказать, ничего запчастей учить не надо. Я говорю, уже легче. А что надо? А надо сказать, что мы создаем крупную корпорацию. И заходи в нашу корпорацию, членский взнос 6 тысяч рублей. А поскольку нам нужно расширять клиентскую базу, чтобы у нас было очень много людей, иначе на максимальные скидки ни на что не дадут, вот мы сейчас, сегодня и сейчас будем платить тем людям, которые активно приглашают других людей в клуб. Вот так вот мы начали зарабатывать на том, что другие люди стали присоединяться. Ты идешь клуб, да? Ты идешь клуб, нет. Ты идешь клуб, да? Ты идешь клуб, нет. И каждые новые четыре регистрации нам давали десять тысяч рублей. Понятно, что десять тысяч рублей это не миллионы, но мы, блин, безумно рады. Я я была очень рада. А десяткам. я не целовала. Я получала десятку раз в неделю. Да и сколько ли ты получала? Раз в, раз в неделю. Вот Света Звягинцева получала два раза в ага. день по 10 тысяч. Ну, ну круче. Круче. Круче. У меня такого результата не было. У меня, У меня было... раз в неделю. У меня раз в неделю. Раз в неделю и раз в месяц сорок. 40. Это вот мой темп поначалу, да? Ну, в итоге за первый месяц я получила 6 раз по 10 и 1 раз 40. Вот такая у меня история первого месяца. Ну, согласитесь, 100 тысяч за первый месяц. В принципе, Это в принципе когда у тебя дела-то не очень, знаете, они меня вдохновили. Да, 100 тысяч за первый месяц они меня вдохновили. Да, люди как-то пошли, сначала неохотно, потом с недоверием ну а потом пошли в итоге сказать что легко было не было легко собирались знаете где в общежитии у женщины, которая говорит, у меня как, влезите, офис «Приходите вот сюда, я могу вам вот отдать там, на какое-то время на 2-3 часа, а мы будем людей приглашать, и вы давайте информацию». Вот приехали, говорили, Данила, что это жалкое общежитие. И когда мы стали в они говорили, что это такое, что-то серьезный бизнес какой-то. Какой-то да, общежитие, у вас даже нет возможности снять офис, что ли? Есть... И наш не верится, что так начало было. Да, да. Такое было начало, а не было денег. Вот здесь Данилович была очень старенькая машина, по-моему, он где-то брал ее в аренду, потому что надо было ему передвигаться. Потом смотрю, через три месяца она новый приехала, и говорю, о, у нас уже новая машина, ну, такая же, допотопная. То есть она новая в плане, что это он сдал, а какую-то другую купил, но тоже поддержанную. Ну, то есть на старенькой машине приезжал. Я говорю, у нас прям крутой босс, машины меняет каждые три месяца. Он говорит, ну да, там 50 тысяч доплатил, эту продал, а новую взял. То есть вот такая вот у нас была история. Мы не шоковали особо не то, что не ширковали. Когда мы покупали булку там с сыром, у нас был праздник. То есть мы очень были рады всему. Но знаете, как-то так быстро мы поднялись финансово, так все быстренько так поднялись, так мы стали быстро при деньгах и погасили свои кредиты. Что, наверное, уже сегодня, может быть, даже и забывается, что это с тобой было, да? Знаете, было весело. Вот одно могу сказать, что было весело. Вот не знаю почему. То есть, да, было трудно, да, было вот так вот, но это было настолько весело. Даже вот сейчас, когда ты получаешь большие деньги, вот такого веселия почему-то нет. А тогда эту десятку получил весело. Ой, вот сорок там, ну, я не знаю, что-то не есть миллионов. Не знаю, я вот миллиону первым так не радовалась, такой, 40, сорок да, Просто почему и радовалась, я понимала, что система работает. Я понимала, что раз система работает, значит люди придут и будут люди деньги зарабатывать. А раз люди будут деньги зарабатывать, значит бизнес наш удался. Вот. И э, легко не было, хотя лозунг с нами легко, легко не было. А мне со Стасом легко было. Ну, со, стасом 30... месяц... со Стасом всем легко. Со Стасом не только тебе легко. Я даже не понимала, как я эти <как> десятки зарабатывала. Но они да. так раз, раз, раз. Я говорю, ну ничего себе, у вас так легко. <как> Помнишь, а мне... Помню. Вы, Помню. Да, Талия сказал, она легко. Она меня в кафе ждет, можно а. пойду. А вы знаете, вот сегодня радуется находка вот этим первой тысяче, первому рублю. У них только вот они поймали эту волну. И сейчас у них вот это все. И Валя Рыбалка там с ними. И я так радуюсь за них за находкой. Они радуются вот этой радости вашей первой радости. Сейчас люди радуются, кто только пришел. Да, пусть Спасибо радуется. вам, Инга, и, и, и особенно, вот тем, кто первые, когда ты бабушки вывели на международный уровень компании, я вот в восторге от того, что бабушки вывели. Вывели, а сейчас молодежь хорошо представляет. А сейчас молодежь, они уже пришли на все готовые и продолжают. Так что. Но бабушки не будут дурами, они говорят. Так, а вы, конечно, продолжайте. Но у нас есть наша чудесная класса взаимопомощи. Наш Народный банк, мы туда пойдем. А кто там, что там такие умные какие-то слова, там сами решайте, правильно, Данила? Что там важные умные слова? У нас вот есть простые слова, понятные слова. Главное, чтобы оно там росло. 10 стоит. Пускай растет. И 10 туда умные парни, мы слава отправляем, мы вам доверяем наши деньги. И пускай они там растут. А мы здесь будем наши игры играть, да. потому что у нас есть работа и есть еще и бизнес-игра. Вот. Я всегда говорю, надо, допустим, 5 часов уделять работе, а 2-3 часа бизнес-игре. Но в бизнес-игре почему-то денег больше, поэтому у иногда такие перекосы, чтобы все пошли играться и забыли про работу поэтому и деньги у нас, что ты воспринимаешь этот бизнес как игру, а кто не воспринимает как игру, ему тяжело да. Он зацикливается, он начинает мудрить, он начинает разбираться, он начинает заморачиваться, думает за людей, принимает усложнять. движения, усложнять. Этому надо, этому не надо, что я скажу, а кому это ну и да. все. Вы знаете, меня больше всего удивляют те предприниматели, которые к нам присоединяются, оплачивают 56 тысяч рублей, только с одной единственной целью – получить у нас клиентов. И они их получают. Мы действительно им предоставляем клиентов, ну давайте скажем честно, не в том количестве, которое им хочется. Конечно, если э, кто-то выходит на такую вот нишу, как туризм, да, или там, допустим, недвижимость или э, автозапчасти, да, то есть крупный бизнес, конечно, у них клиентов много. Ну, а если это, допустим, продажа меда, продажа чая, продажа кур, там продажа цветов допустим, барикмагерская наша, кафе, они такого потока клиентов, как очередь идет, но они не получают, они получают клиентов периодически. Мы же не обещаем никому целый поток клиентов. Поэтому нужно просто честно говорить, что клиенты будут, но это не тот поток, на который ты рассчитываешь. Потому что все-таки наша цель не поставлять тебе клиентов, а научить людей тратить деньги разумно, и еще получать деньги возвратные за то, что ты потратил. Сейчас такое интересное, вот мы деньги снимали. Зараб, заработай на своих тратах. Заработай на своих тратах. говорю, о, как Для нас. умно сказано. Для нас Нет, но у нас по-другому мы говорим, а да? А здесь то же самое, понимаете, идея то же самое. Вот скажи по-другому уже, заработай на своих тратах. А ты хочешь заработать на своих тратах. Потому что мы пошли, купили вот это, вот это, вот это, вот это. А вот мы сейчас заработали на своих тратах. Нам вот кэшбэк дали за чайник. Стас так обрадовался, говорит, ну, а даже за чайник А да, я, где говорю, вы покупали? <свят> <свят> <свят> а вот у нас партнер. Мы пошли у нашего партнера купили чайник. Вы даже и не знали, что такой кэшбэк дадут. Слушай, говорит, да, забирайте, говорит, прям рублями можно? Да, прям рублями, слушай, ну, какая красота. А чек вы взяли? Да? А где да, телефон купить, купить можно? Поддержку. Интернет. Ну, а здесь нету, в Сочи, у нас, в нашей интернет а? понимаете? Я Я очень Понимаете, кто заработал на своих тратах? То есть ты и так бы пошел, и так бы купил и кофе, там, и рыбку, и мед, и в парикмахерскую ты и так бы сходил, понимаете? А тут еще ты получаешь кэшбэк. Вот это и есть основа нашего бизнеса. Но если ты управляешь организацией, чтобы у тебя и покупали бы этих магазинов, да, и школы бы проводились по приглашению новых партнеров и новых пользователей, то есть организация растет, государство наше в государстве растет, тогда у тебя будут хорошие кэшбэки. Я, например, мечтаю, чтобы у меня кэшбэк был ну, в размере 200 тысяч рублей в месяц. 1 миллион. Нет, у меня скромные, скромные, потому что, э, ты знаешь, Лид, э, ну, надо просто конкретно какие-то реальные цели поставить, реальные. вот, Потому что иногда люди приходят говорят, я хочу вот миллион триста. Ой, увидел? Да, я тут хочу. И что, надо 50 тысяч отдать, и я это получу? Ничего не делаю. Да. Да. Получишь. А что надо делать для этого? А для этого надо давать информацию. Для этого надо работать рекламой, рекламным агентом. Потому что чем мы занимаемся сегодня? Мы рассказываем. Мы рассказываем о нашей корпорации, мы даем рекламу нашей корпорации, о ее выгодах. И когда к нам люди присоединяются, тогда мы постепенно выходим вот на такие деньги. И если люди не присоединяются, в чем вопрос? Либо не те люди... Либо ты не так даешь информацию, либо и не те, те люди. Да? Либо не те люди, либо ты не так даешь информацию. Что такое не те люди? Давайте скажем так. А, не те люди. Вот сегодня у нас должна была быть встреча с парнем, который работает в НЛ. Угу. Я что-то крутилась, вертелась, я говорю, Стас. Ну, давай не пойдем. Он говорит, а почему? Человек уже устроен. Он уже там что-то шевелится, он там что-то уже делает. Но ну, может быть он 5-10 тысяч уже даже зарабатывает в месяц. Понимаете, он счастлив. Но он видит перспективу. Да? Сейчас мы начнем его дергать и говорим, что у нас круче. Да не хочу я. И не хочу. Пусть он там проходит свой опыт. Вот. И, конечно, могу пойти навстречу, да, но как-то вот не хочу. А вот навстречу женщина, вот приехала женщина недавно, она говорит, мне очень нужны деньги, я говорю, какая вам сумма нужна? Она говорит, ну хотя бы миллион, зачем вам миллион нужен? Мне надо от открыть свой центр. Угу. Я говорю, очень хорошо, вы нам подходите, понимаете? То есть человеку очень-очень надо большие деньги для развития своего бизнеса, и я тогда могу показать путь как очень коротко заработать ей вот эти вот деньги вместе с нами. То есть зачем тебе вот эти вот деньги большие, понимаете? А другая женщина со мной в Москве встречалась, она говорит, Инна, надо 250 тысяч вот через месяц. Я говорю, зачем тебе 250 тысяч через месяц? Я пойду на две работы, я возьму три кредита, то есть конкретно, я говорю, ты что, не знаешь, про нашу бонусную программу? Я ее уже сюда на миллион триста не зало. Я ее зову вот сюда и вот сюда. Потому что человек не озвучил. А я знаю, что за месяц вот эти деньги легко заработать. За месяц вот эти деньги заработать нелегко. Их можно заработать за полгода. Ну, если сильно постараться за три месяца, понимаете? И я поскольку немножко э, понимаю, да, темп и желание, страстное желание у человека, я говорю, да, пошли вот сюда, я тебе покажу, как знаете, деньги взять, без трех работ, без кредита, все такое и прочее. Но для этого нужно собрать команду. Тут не просто два человека уделала в команде, а чтобы они дальше работали, приглашали. Вот ты готова вот в такой работе. Она говорит, ты даже готова. Я говорю, готова, давай будем делать. Вот. А кто-то говорит, мне вот эти вот деньги нужны, на эти даже меня и не зовите. Не зовите. Пожалуйста. Но, я говорю, без 6 тысяч у нас нет программ ни не вот это, ни вот это. 6 тысяч это то, с чего мы все начинаем, куда мы заходим обязательно, хочешь ты или не хочешь. И дальше мы уже выбираем. Вот, то есть 6 тысяч дают доступ к этим программам. Да. Да. И пассивный доход это из 6 тысяч он складывается. Почему мы заходим на 6 тысяч? Шесть тысяч можно как раз таки поставить черточку красиво да вот вида очень красиво написала все четко все так крупно молодец даже вот желтого стирать Ой, да?